Когда меня спрашивают, Даша, объясни, пожалуйста, как это? Ну вот я сегодня работаю по старинке, таким стандартным способом обычного риэлтора. И вот вместо того, чтобы объяснять, как это технически выглядит, потому что человек, который никогда этого не делал, он все равно не поймет. Вот чтобы донести до него, как это на самом деле, насколько большая разница, надо с чем-то очень круто сравнить, чтобы прям дошло. Вот это лучшее сравнение. Это вот как будто, если вы до этого обычным способом работаете, это вот как копание траншеи лопатой, понимаете, когда ты ее копаешь, вот поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки те, кто реально иногда чувствует, что моя работа похожа, как будто я траншею копаю. Это траншея длиннющая, длиннющая, мне рыть и рыть, и мозоли уже на руках, и вроде бы и результат есть, потому что я вижу, что она-то копается, ну, я же вижу, что стоит то меняется, но это так тяжело. И выхлоп такой маленький по сравнению с теми физическими усилиями, которые у меня. Вот у меня было такое ощущение в самом начале, я подумала, знаете как, у меня было все время ощущение, что меня обманывают. Ну, то есть не может человек за такие колоссальные физические и умственные усилия получать вот столько денег. Да, это большие деньги по сравнению со среднестатистической зарплатой. Да, это не 15 тысяч рублей. Но, ребята, я попахала на миллион. А получилось еле-еле 120 тысяч рублей на шкребла. Двумя комиссиями, там продав самые две дешевые квартиры. Но сколько людей я перелопатила, сколько на вторичке брошь, ну людей, которые обошли, сколько было людей, которые... На вторичке я просто не успела продать, потому что ее купили, потому что я не умела заключать эксклюзивные договора в самом начале. Но это же свинство на самом деле. И мне казалось, что кто-то другой виноват в том, что я чувствую себя обманутой. Но потом, когда я взяла ответственность и поняла, что я сама себя обманываю тем, что я неэффективно действую. Я не трачу деньги на свое обучение. Я не трачу деньги на то, чтобы разобраться как-то по-другому. Я не трачу деньги на подрядчиков, Я не трачу деньги на эксперименты. Я пытаюсь каким-то образом без вложения копейки вообще хоть какой-либо получить обратно выхлоп так с чего я взяла что это должно быть легко тогда даша скажи себе спасибо за то что ты вообще что-то зарабатываешь но ты же ничего не сделала по большому счету для того чтобы был большой результат ничего тогда что же ты плачешь и после этого вот кардинально изменилось мое мышление и я стал зарабатывать больше и проще так вот если мы с вами будем сравнивать то есть насколько это большой переход вот это как от копания траншеи лопатой до того, как будто у вас появился экскаватор. То есть, это будет быстрее, больше, без мозолей на руках. И в тысячу раз больше результата. И самое главное, стабильно. Один сайт чего стоит. То есть, вы никогда больше не ищете клиентов своими ручками. Вы покупатели не ищете они приходят к вам каждый день самостоятельно в том количестве, в котором вам надо. То есть вы не тратите в течение недели на это время, вы не постите объявляшки, вы не бегаете, вы не прозваниваете рекомендации, они просто приходят и все. А ваши, ну, и у вас добавляется время на продажу непосредственно. На блоке с формированием базы надо выстроить таким образом, чтобы вы не занимались постоянной продажей идеи эксклюзива всем подряд, или всех подряд застройщиков атаковали, чтобы вы работали точечно только с теми, кто вам нужен. И это тоже сократит вам время в 3-4 раза по сравнению с тем, сколько обычно риэлтор тратит на сбор базы объектов. То есть вот что, о чем я говорю, когда вы занимаетесь непосредственно продажами, причем продажами уже встречами.